а итак друзья снова всем привет меня зовут Серега. записываю очередное видео по заработку в интернете без вложений мы сейчас находимся на сайте ipweb.ru и покажу как здесь можно зарабатывать а, регистрация очень простая то есть можно зарегистрироваться как исполнитель или как рекламодатель через социальные сети вконтакте одноклассники facebook а, и через youtube через google аккаунт я уже здесь зарегистрирован поэтому да, а, Кроме кнопочку вход и войти. Так, я здесь только что зарегистрирован, заработал уже рубль 11. Задания здесь очень простые их очень легко выполнять. Так, давайте заработать в социальных сетях. Первое. И начнем зарабатывать. 9 копеек платят. То есть посмотреть видео 15 секунд, затем нажать палец мне нравится. Начать выполнение. Задание очень простое, как я уже сказал. И... Очень быстро зарабатываются деньги. Ждем 15 секунд. Жмем палец вверх. Закрываем страницу. Подтверждаем. Так, теперь следующее задание: вступить в группу, если невозможно подписаться. А, если невозможно, подпишитесь. За это платят 16 копеек. Начать выполнение. Вступаем в группу. Закрываем. Подтверждаем. Так, 54 копейки. Задание. нажмите мне нравится. Вступить в группу. Так, оставить комментарий по теме. Так, за это платят пол рубля так что мне так мне нравится вступить в группу и комментарии но ну, начать выполнение давайте мне нравится дальше стать комментария Так, ну, например, что мы оставим? закрываем, подписываемся, закрываем, подтвердить выполнение. Ну и все. Смотрите, как заработали быстро 50 копеек. На счету у нас рубль 90 уже. Следующее. Подписаться на канал за 16 копеек. Начать выполнение. подписаться, закрываем, подтверждаем. Так, все, у нас есть 2 рубля, 2 рубля, минимальный вывод здесь 3 рубля, друзья, то есть мы, я при вас здесь буквально за 3 минуты, за 4, заработал рубль. Ровно рубль вот так быстро здесь зарабатывается. Задания очень легкие, очень простые. Зайдем в личный кабинет. Так, здесь а, платежные реквизиты вы свои прописываете. А, Webmoney Money кошелек, а, Яндекс деньги, payer. ну номер телефона или кошелька Киви. То есть есть еще Perfect Money, кэш а, и номер банковской карты. Вот такие вот так вот друзья. А, так, все просто. Так что ссылочка будет внизу видео. Думаю, для новичков как раз а, зарабатывать здесь очень а, прикольно, тем более задания очень простые. Также советую вам прикрепить все социальные сети, зарегистрироваться в любой, то есть ВКонтакте, Facebook, YouTube, Одноклассники, Яндекс.Мейл.рф. А, ну вот пока что вот нет, не вижу я здесь а, почему-то. Инстаграм, хотя. Ну, не знаю, наверное, пределы этого. В общем, здесь очень легко зарабатывать. Заданий очень много. Ссылочка под видео. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.